Всем привет-привет! Вы на канале Ирина Степная. И сегодня мы протестируем вот такой вот наборчик для создания лизунов. Светящийся лизун. Давайте скорее его данный делать. Данный наборчик вы можете купить в магазине Умная игрушка. Ссылка на данный набор в описании под видео. И сегодня мы попробуем с вами сделать вот такой светящийся лизун. Интересный достаточно наборчик из поливинилового спирта. И давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Во-первых, это поливиниловый спирт, который нужно было нагреть в микроволновке. Я уже сделал он был по циферкой номер один. Также здесь глицерин, две палочки и наш порошочек натрия, этот тетраборат, который нам нужно разбавить, и два стаканчика. И также еще инструкция. И сейчас мы попробуем сделать вместе с вами наш слайм сначала возьмем с вами емкость в которой мы будем замешивать наш слаймик нальем наш поливиниловый спирт сюда также добавим глицерина теперь перемешаем разведем наш тетраборат натрия вместе с водой и теперь это добавляем очень быстро приготовить данный слаймик единственное самое долгое это в микроволновке приготовить наш поливиниловый спирт потому что пока он нагреется, вы его перемешаете, еще чуть чуть нагреете, еще раз перемешать, потом достаете, и он должен полностью остыть, чтобы из него можно было готовить наш лизун. Единственное, только нужно быть очень аккуратным, потому что он очень горячий, чтобы не обжечься. И лучше это делать вместе с взрослыми. Вот эти у нас уже с вами получается наш вами Ребята, смотрите, какой красивый лизунчик у нас получился. Он еще и светится в темноте. Я в него добавила бусинки. Сам по себе он прозрачный. Очень красивый. Давайте потрогаем его потрогать. Давайте попробуем его потрогать. какой приятный на ощупь и очень хорошо растягивается. Если хотите еще видео с рецептами лизунов, тестированием наборов, то обязательно ставьте лайки, чтобы я снимала еще. Очень красивый слайм получился. Очень маленький классный слаймик. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч!